Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с аппаратного RAID, созданного на материнской плате ПК. Как заменить диск и что делать, если вышла из строя материнская плата компьютера.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 Многие пользователи выбирают RAID для обеспечения безопасности хранения важных данных. Тем не менее, потеря информации с RAID тоже не исключена. Это может случиться из-за различных факторов, таких как сбой питания, внезапное выключение системы, сбой оборудования, ошибки администратора и так далее. Независимо от того, какая причина приводит к потере данных RAID, первый вопрос, который возникает, как восстановить данные с такого массива. Далее мы разберем что делать если вышла история материнская плата, на которой был создан RAID, были выбраны не те диски в процессе настройки создания массива или он был случайно удален. При выходе из строя одного диска из массива перед загрузкой операционной системы будет отображена информация о состоянии RAID, где вы увидите что он поврежден, в моем случае это пятый RAID. Чтобы заменить нерабочий накопитель на новый откройте меню Intel Rapid Storage Technology. Для этого при загрузке нажмите сочетание клавиш Ctrl-I. Здесь вы видите список всех ваших носителей и по серийному номеру вы сможете определить какой с диском не работает. Выключите компьютер и отключите этот накопитель, затем подключите на его место рабочий носитель и запустите ПК. Откройте меню Intel RST, после чего вам будет предложено исправить поврежденный массив, добавить новый диск для ребилда. Для выбора нужного носителя выделите его и нажмите Enter, после чего статус RAID изменится на REBUILD. И внизу будет выведено сообщение о том, что там масса статусом REBUILD будут перестроены в операционной системе. Жмем 6 для выхода из загрузки операционной системы. Если вы случайно указали не тот диск для REBUILD или исключили накопитель из RAID-массива, после загрузки операционной системы диск будет поврежден и вся информация, которая хранилась на нем станет недоступной. Для того, чтобы достать данные из поврежденного массива воспользуйтесь утилитой Hetman Raid Recovery. Программа способна восстановить данные с нерабочих рейд массивов или дисков, из которых он состоял. Она вычитает из системы всю информацию о материнской плате, на котором был создан массив дисков, воссоздаст разрушенный рейд и позволит скопировать из него критически важную информацию. Как видите программа определила параметры поврежденного RAID и автоматически собрала его. Детальная информация о массиве отображается внизу окна. Прежде чем приступать к процессу восстановления вы должны позаботиться о наличии накопителя с достаточным объемом для восстанавливаемой информации. Кликните по диску правой кнопкой мыши и запустите быстрое сканирование. Утилита нашла и отобразила всю оставшуюся информацию на диске. Отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место куда сохранить данные и нажмите еще раз восстановить. По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужных файлов, запустите полный анализ. Этот процесс займет больше времени, но позволит найти всю информацию, которая осталась на дисках, в том числе и удаленные файлы. Что делать, если вышла из строя материнская плата? При аппаратном сбое оборудования и выходе из строя материнской платы подключив накопители к другому ПК без дополнительного софта для восстановления данных вам тоже не обойтись, потому как другая система не сможет определить, что накопители ранее были объединены в RAID массив и в управлении дисками предложит их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. Ни в коем случае не соглашайтесь, так как это может затереть всю оставшуюся информацию на дисках. Утилита автоматически соберет из накопителей утерянный дисковый массив, просканируйте диск и восстановите нужные файлы. Hetman Raid Recovery поможет вернуть данные даже в том случае, если вы полностью удалите ваш рейд в меню Intel RST. Как видите и при таком сценарии программа определила тип разрушенного массива и автоматически собрала его. Достаточно просто просканировать его и вернуть нужную информацию. Если программой каким-то образом не удалось автоматически собрать разрушенный массив, воспользуйтесь RAID-конструктором. Здесь нужно указать всю известную информацию об утерянном дисковом массиве. Тип RAID порядок и размер блоков, количество дисков из которых он состоял, выбрать их из списка и указать порядок. Недостающие нужно заполнить пустыми. После ввода всех параметров нажмите добавить и он сразу же появится в менеджере дисков. Просканируйте и восстановите нужные файлы. Пятый рейд остается работоспособным после выхода из строя одного диска, если перестали работать два диска он станет полностью неработоспособным, и достать информацию из такого массива не получится. С помощью Hetman Raid Recovery вы сможете восстановить информацию без двух и более дисков, но часть данных будет повреждена. Любой тип RAID массива подвержен повреждению и может выйти из строя из-за различных факторов. Поэтому важно иметь резервную копию данных, которые на нем хранятся, чтобы файлы можно было восстанавливать, не влияя на рабочий процесс. Программа Hetman RAID Recovery оснащена всем необходимым для более простого и удобного восстановления потерянных файлов со сломанных, поврежденных или неформатированных дисковых массивов